Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Околисник, я веду собственный бизнес и занимаюсь тренингами, семинарами и финансовым консалтингом. А еще я преподаю курс стратегического планирования в Эдинбургской бизнес-школе. По своему опыту я знаю, как важно для собственника построить слаженную и эффективную работу команды. К сожалению, метод кнута и пряника, изобретенный еще в Древнем Риме, на сегодняшний момент времени работает все меньше и меньше. Нашему персоналу хочется быть вовлеченным в работу, чувствовать себя ответственным за бизнес, даже, возможно, немножечко почувствовать себя собственником этого бизнеса. Приходится применять новые методы менеджмента для того, чтобы люди почувствовали себя такими. Для достижения стратегических целей последние несколько десятилетий Отечественные и зарубежные компании начали использовать концепцию, которая известна под названием VBM – Value Based Management – Management, ориентированный на стоимость. Эта концепция пришла к нам из достаточно древних времен, более 150 лет тому назад. В основе концепции VBM лежат показатели экономически добавленной ценности, либо стоимости известные также под названием EVA – Economic Value Added. Современные компании в процессе построения собственной концепции менеджмента, ориентированного на стоимость, разрабатывают системы ключевых индикаторов – KPI, системы, которые могут включать в себя также и показатель экономически добавленной стоимости о том, какие практические шаги следует предпринять в процессе построения системы менеджмента, базированного на стоимость, как создать собственную систему KPI и, возможно, даже начать построение этой системы. Вы сможете, есть посетить программу «Стратегические финансы», построение системы менеджмента, ориентированного на стоимость и создание системы KPI. Давайте попробуем сделать это вместе.